Всем привет, с вами я, Дилет, и сегодня будет видео о сравнении курьерских служб Delivery Club и Яндекс.Еда. И поехали, давайте начнем с Delivery Club. Как вы знаете, может, многие, если не знаете, то в России тоже есть Delivery Club. Так, да. вот, в Бишкеке тоже появился Delivery Club. Я хочу вот сравнить с бишкейкским и с российским. Да, я смотрел видео на ютубе, но на ютубе не нашел ни одного бишкейкских деливери клуб, И я решил показать, снять это в моем лице. Давайте покажу. Все, конечно задаются сейчас вопросами как устроиться на работу в бишкеке в телевире клуб а в телевизор клуб очень просто не как в россии вам нужно приходить в офис заполнять какую-то анкету и чтоб вам выдали сумку и эту плащ как я понимаю за это все инвентарь вы платите да? Как я понимаю, если так, то, пожалуйста, поставьте лайки и напишите комментарии обязательно, что это так. Если не так, то, не, то тоже напишите в комментарии не так. А у нас в Бишкеке просто нужен телеграм-канал и все. Дают вам телеграм-бот, которым нужно зарегистрироваться в качестве курьера. И все зарегистрируйся и начинай работать там нужно в пешкеке не нужно пешкеке носить тяжелую сумку в жаркую погоду еще термосумку еще плащ такой не нужно пешкеке носить так просто нужна рука если вы пищи конечно а софт авто уже другие проблемы с авто никакие проблемы наверное не будут если вы пеши конечно с руками носите пакет и все и все не знаю вот и поехали уже на яндекс доставку яндекс доставка кто знает уже в россии тоже есть только оно в россии давно уже появился а вот в Кыргызстане, в Пешкеке недавно появился, сколько дней прошло, неделя, месяц, не помню короче, недавно появился Янтекс, именно курьерская служба. А таксистам уже Янтекс давно появился, так что курьерская служба в Янтексе тоже есть. Янтексы это также по приложению как ваше наверное как в России да также по приложению находите этот заказ выпадает заказ рядом и все принимайте и выполняйте дают сколько-то время и выполняйте, да если у вас тоже так в России то пожалуйста этот. Скажите, напишите в комментариях, что тоже так. И условия зарплат в Бишкеке Деливери Club. В Бишкеке Delivery Club условия это каждый день принимаешь. Короче, каждый день это. У тебя есть деньги. Каждый будний день у тебя есть как-то ты выполняешь там разные ценники бывают 150 200 сум, в зависимости от расстояния бывают ценники так что вот ни процента ничего не отдаешь этому своему проводнику, ничего не отдаешь но в конце в конце будет уже что-то происходит. Короче, давайте вот. Условия зарплаты в России, оказывается, как я понял, как я посмотрел на Ютубе, там оказывается, кто-то говорит каждые три недели. Кто-то говорит, не знаю. Короче, в день вы сколько получаете в Delivery Club? Скажите, напишите в комментариях. Мне очень это интересно. Из-за этого я записываю видео, чтобы вам тоже было интересно. Мне тоже это интересно. И вот. А в Бишкеке у нас вот так зарплаты. С каждого этого заказа берешь услугу, и это все деньги твои. 100%. И вот вот так вот зарабатываешь день. короче вот так вот происходит работал у нас в delivery club а у вас что-то расскажите в, в комментариях теперь теперь расскажу условия оплат в яндекс доставки яндекс доставки наверно все знают как в россии там все есть. Короче, через приложение поступают бонусы там, бонусы у нас. И еще берешь за услугу там деньги наличными. И бонус еще Я бонус каждую неделю снимаю на карту. И, по... и вот так вот. Все, наверное, москвичи, кто знают, тот знает все наверное а кто не знает можете сейчас видео посмотреть там все, я расскажу и вот вот мой яндекс доставка вот где я вот мой баланс вот мой баланс тут еще комиссия берёт за эту за приложение за услуги сами вот. Короче, Яндекс, комиссию берет и вот. Тариф курьер. Вот. Если кто не верит, то вот еще вот можно тесты вот есть. Тесты для этих, для курьеров и для авто есть. Ладно, вот, не будем это. Вот. Ну все, наверное, как у вас, да? Если кто работал в Яндексе, тот знает, наверное. Вот даже здесь офис открылся Яндекса в Пекине, так что вот. Еще что сказать? Вот можно еще доставка на велосипеде сказать? доставка нескольких точек я еще не прошел нужно пройти это обучение потом уже заказы вот так вот выходите и на линию и выпадает любой заказ который у вас рядом вот я все что сумел показал